сегодня мы поговорим немножко о нравственности мы не будем давать понятия и учить чему-либо я расскажу всего-навсего о трех правилах нравственности их всего лишь три и возможно будут еще какие-то но пока человечество знает эти итак первое правило нравственности что ты делаешь то ты и есть человек это существо совершающее поступки и каждый твой поступок характеризует тебя более того где-то на просторах интернета я встречала фразу заклятие поступка а, говорилось именно о том что когда ты что-то сделал тебе уже с этим жить и если ты делаешь хорошие дела Тебе со своей совестью договориться легко, крайне сложно наоборот. Но кто следит за нашим каналом, знает, что у человека всегда есть и те, и другие поступки. Вопрос степени и договоренности со своей совестью. Можно сделать плохой поступок, завтра сделать хороший, однако то, что у тебя был плохой поступок, останется с тобой к сожалению, навсегда. Когда ко мне приходят люди с фразами ⁇ Я хочу забыть человека ⁇,⁇ Я хочу забыть что-либо ⁇ я всегда вспоминаю слово ⁇ амнезия ⁇ и все понимают, что ничего не получится. Второе правило нравственности ⁇ оно называется золотым правилом нравственности. Его формулировали в разных ипостасях, в разных религиях, разные люди и так далее и тому подобное. Оно достаточно знакомо всем. В христианстве есть такая фраза «Возлюби ближнего своего, яку самого себя». Конфуций называл это правилом взаимности, как ты, так и к тебе. Есть простая русская поговорка «Не делай людям того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Либо поступая с людьми так» как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. <къех> Дело в том, что действительно, э, как я уже много раз говорила, система «Я-Мир» э, прекрасно работает. Что я даю в мир, то и мне возвращается. И если вы смотрели наше видео, то знаете, что даже если я называю это добром и отправляю в мир добро, а мне возвращается зло, то вы просто свое зло назвали добром. На самом деле система «Я мир» работает безотказно. И действительно закон взаимности. Что ты дал людям, то люди дают тебе. И не только людям. Это касается в принципе мира, как живого, так и неживого. Третье правило нравственности – это бриллиантовое правило нравственности. Очень интересное. Оно звучит примерно следующим образом. «Сделай то, что можешь сделать только ты». И здесь мы выходим на то, к чему стремятся в последнее время очень многие люди. Я называю это миссией. То есть каждый из нас пришел в этот мир не просто так. И не для того, чтобы получить какое-то обилие информации, сходить на работу, что-то сделать еще. А каждый пришел сюда со своим талантом. И этот талант, либо, как в известной притче, зарывается в землю, либо приумножается. Однако, если этот талант зарывается в землю, Человеку крайне сложно договориться со своей совестью. И мы возвращаемся к правилу один. Что ты делаешь, то ты и есть. Я желаю всем понять, зачем они сюда пришли, и сделать то, для чего они пришли. Эти вещи понимаются не просто так. И сегодня я думаю, что я пришел с одной целью, завтра я думаю, что я пришел с другой целью. Часто бывает, что выполнив одну цель, появляется другая и так далее. Никто сюда не приходит для одной миссии, несмотря на то, что это в единственном числе. Но если человек выполняет свою задачу исправляется с ней то оставшееся время он не лежит нежесть в лаврах, а ставятся новые задачи, и он выполняет следующие задачи. Никогда миссия не статичная вещь. Это всегда гибкая вещь, и <клес> чем больше мы делаем, тем больше нам дается. Я желаю вам, чтобы... Вы нашли то, зачем вы сюда пришли. И, как я сказала, всего три правила. Возможно, есть еще, человечество развивается. Последнее правило появилось не так давно. Может быть, кто-то из вас откроет еще какие-то.